привет всем в этот замечательный день на природе замечательную погоду и природа заметьте как я люблю практически нет людей вообще это места моей боевой юности малая родина и сегодня я на малой родине намерен протестировать в необычном окружении свои мега гаджеты этот гаджет у меня уже довольно давно Называются они Ghost Barefoots, я их называю технолапти или хай-тек-лапти. Это обувь, которую я некоторое время искал, обувь, которая позволяет ну, почти бег босиком по практически пересеченной местности, без ограничений. Вот, например, обратите внимание, сейчас я иду по камням, на которых обычно людям даже стоять было бы тяжело. Я намерен не только на них постоять, я намерен еще и пробежаться. Причем не просто пробежаться, а пробежаться вот по мелководью. И может быть даже пересечь прямо без остановки на ту сторону. Ну и потом обратно, если все получится. Вот, лапти эти из нержавеющей стали. Это кольчуга. Моделей существует довольно много. В этих лоптях я сдавал нормативы по кроссу на ГТО. Вот. У них нельзя бегать по асфальту. Ну, я так понимаю, по камням тоже нежелательно, так что это скорее исключение. Самое комфортное, конечно, это бег по, там, по траве, по песочку, по земле. И прелесть в том, что можно совершенно не бояться уколов, не бояться грязи. Я могу забежать в воду выбежать из воды, и, в общем, вода в них не задерживается. Вот. Ну, а как это будет на полном ходу, на бегу, посмотрим. Может быть, даже получится снять с трех точек. Или хотя бы с двух. В общем, идеальная обувь для кросса по пересеченной местности. Именно так, чтобы можно было чувствовать. То есть, удивительным образом в них... Несмотря на то, что нога защищена, но при этом довольно отчетливо чувствуется, почему ты бежишь. Например, ощущается трава, и даже то, что она разная трава. Ну, вода само собой, вода не задерживается, поэтому вода почти не ощущается. Эти штуки производят в Германии. Я их заказал через сайт, там очень мудрая такая и мудреная система заказа, чтобы не ошибиться с размером. Вы им предоставляете свой размер кроссовок, в которых вы обычно бегаете, и э, напечатанные на миллиметровке обвод ноги. Они в обмен гарантируют вам, ну более или менее гарантируют, что будет подобрана модель точно под вашу ногу, потому что здесь это довольно точно нужно подбирать, иначе будут проблемы. Это не резинка, не тряпка. Она не растягивается. Вот. Но, тем не менее, по ноге облегает. Они тяжеленькие. Конечно, тяжелее, чем кроссовки. Но не намного тяжелее. И у меня они уже сколько? Года два или три. К сожалению, в городе не так много мест, где можно ими попользоваться потому что как я уже сказал по асфальту в них бегать нельзя там такая есть насечка вот, которая позволяет собственно не скользить Бывает модели с большим количеством насечек бывает с меньшей у меня вот такие вот лапы в общем очень необычное впечатление Необычное ощущение, которого никакая другая обувь не дает. Это особое явление в мире обуви, и спортивной обуви, и обуви для рекреации. Осторожно, осторожно, рыбку не задавите. Вот. Ссылочку на сайт продавца оставляю внизу в описании. Смотрите. Всем привет. Надеюсь, вам тоже есть чем заняться полезным в хорошую погоду. Пока.